Добро пожаловать на Бадегас Айтанса. Янрея Гусман, директор по маркетингу. Хочу представить вам одно из наших вин, Доминьо де Редия. Вино сделано из 100% винограда сорта Темпромио. Мы выдерживали это вино 12 месяцев по французской дубовой бочке. Мы с большой любовью делали это вино. Вино вишневого цвета с очень живым блеском. Это вино мы обычно подаем при температуре от 14-15 градусов. В аромате выражены сладковатые нотки, выдержки во французской дубовой бочке, тонкие ароматы специй корицы, квастики, черного перца, а также вишни и сухофруктов. Несмотря на длительную выдержку, сохранились свежие фруктовые тона. Вкус вина великолепен. Оно полнотелое, с тонким оттенком выдержки в дубовой бочке. Лично я сочетала бы это вино с типичными блюдами риохи, например, с тушеным ягненком. Это вино высоко отмечено авторитетным журналом «Декантер». Я с удовольствием пью это вино и приглашаю вас насладиться им. Салют!